здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на январь для представителей знака водолей поздравляю вас с уже наступившим 2021 годом. пусть 2020 заберет с собой все проблемы а новый год принесет нам простое человеческое счастье многие водолеи уже с 20 чисел декабря ощутили приход нового в свою жизнь Нужно использовать возможности января максимально. Это период посадки семян. Нужно не пропустить это благоприятное время. У вас есть все возможности, чтобы полностью преобразовать ваши жизненные сферы именно так, как вам хочется. Не стоит затягивать. Буквально с первых дней нового года приступайте к работе. Перестраивайте свои взаимоотношения. Избавляйтесь от всего что препятствует вашему развитию и комфорту. События первой половины месяца будут способствовать обретению уверенности, спокойствию. Внутренняя гармония, ощущение красоты притягивает к вам людей. Смягчаются противоречия в контактах со многими близкими людьми. Верное соизмерение своей воли с потребностями других Позволяет правильно спланировать ваши действия на ближайший год. Январь принесет много полезных связей. Активную общественную деятельность, встречи. Окружающие отмечают вашу внутреннюю стабильность. Происходят перемены в любви. Возможно, появляется новое чувство. Особо романтичные водолеи пускаются в самые авантюрные приключения. С ними происходят немыслимые любовные истории. Также происходит укрепление финансового положения. Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Своими действиями и гармоничным душевным состоянием вы побуждаете окружающих к сотрудничеству и согласию. Переговоры пройдут гладко. Совместные проекты окажутся успешными. Нынешние обстоятельства могут привести к привлечению единомышленников к работе над творческими проектами. Если воспользуетесь возможностью продемонстрировать свой талант и обаяние, то обязательно произведете желаемый эффект на окружающих. Вы можете добиться успеха в литературном творчестве, издательском бизнесе. Этот период благоприятен для деятельности в сферах дипломатии, связей с общественностью, социальном планировании, юриспруденции, а также для партнерских отношений и совместных проектов. 13 января новолуние в вашем символическом 12 доме может вызвать желание побыть наедине с собой, разобраться в собственных скрытых мотивах. Марс с 8 января входит в ваш символический 4 дом, характеризующий семью чувства, домашнюю атмосферу. Это новолуние может проявиться напряженно, так как Марс имеет статус изгнания, соединяется с вашим управителем-ураном. И черной луной в знаке тельца. Поэтому может возникнуть необходимость уединения, и оно может оказаться вынужденным либо по состоянию здоровья, либо ограничения в связи с коронавирусом. Неприятности середины января будут минимальными, если вы побережете свое здоровье, так как увеличивается травмоопасность. Возможно, придется заняться домашними делами а физическая работа по дому укрепит ваши семейные взаимоотношения. Позаботьтесь о благоустройстве дома или о других домашних делах. Если вы планируете переезд, наступило время осуществить его. Потенциал середины января можно описать как начало еще одного цикла энергии, времени, когда вам предстоит направить свои усилия в новые сферы. Если вы подумываете о создании нового предприятия или достижении личной цели, пришло время привести эти планы в исполнение. Так как Марс строит напряженный аспект к вашему Солнцу, он дает много энергии, которую необходимо реализовывать. Но также отсутствие действий приносит беспокойство в сферу четвертого дома. Следует быть осторожными во всем, что касается семейной ситуации. В этот период активизируются вопросы, касающиеся семьи, дома, семейного имущества, родителей. В любом случае от вас потребуются физические усилия, направленные на сферу дома, семьи, а также на первый план выходят интересы ваших домашних. Вообще семья в это время требует много забот. Ваша помощь может потребоваться родителям или кому-то из членов семьи. Или наоборот, вы получите физическую поддержку от них. Также, возможно, временная работа на дому или возникнет необходимость ремонта. Молодые водолеи могут испытать родительское давление. Как протест против него, они могут принять решение покинуть дом и жить самостоятельно. 19 января солнце входит в ваш знак зодиака. Это время бесстрастной оценки ваших личных достоинств. Время гордиться собой и при необходимости развивать и улучшать свой имидж и самооценку. Благодаря солнцу на первый план выступают ваша личность и цели, к которым вы стремитесь. Обстоятельства 20-х чисел января сделают вас более волевым и динамичным человеком. Вы сможете стать преуспевающим и независимым. В этот период вы как бы вспоминаете о себе, начинаете обращать внимание на свою внешность, физическое здоровье. Возрастает самооценка, чувство собственного достоинства. Вы в это время осознаете свою значимость, поэтому лучше всего получаются дела, касающиеся непосредственно вас самих. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстрируйте свою силу и решимость. Работайте эффективнее, проявляйте великодушие по отношению к окружающим. Все это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление. Появляется желание самоутвердиться, испытать себя и свои силы, занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. Неудивительно, что таким образом вы становитесь более видимыми для окружающих. Но будьте внимательны, ваши негативные черты характера также проявляются. В январе повышается ваш жизненный тонус Поэтому вы легче справляетесь с недомоганиями, а хронические болезни отходят на второй план. 28 января полнолуние в вашем символическом доме партнерства высвечивает отношения. Все внимание может акцентироваться на этой сфере жизни. Это касается как деловых, так и любовных отношений. Меркурий становится ретроградным с 30 января в знаке водолей –